Приветствую вас на канале Моя Дело ТВ. С 1 января 2023 года ФСС России и Пенсионный фонд объединяются. Как это скажется на работе бизнеса и что кардинально изменится? Если вы еще не в курсе ответов на эти вопросы, то сегодня мы сориентируем вас в них в рамках нашего видео. Поможет мне в этом наш новый приглашенный эксперт Дубкова Евгения, наш главный продуктовый бухгалтерского служеника, а не мое дело. Приступим. В результате объединения фондов появляется новый социальный фонд России. Евгения, давайте рассмотрим, какие функции переходят в новый фонд непосредственно. К новому социальному фонду России переходят функции страховщика по обязательному пенсионному страхованию, по обязательному социальному страхованию на случай времени и трудоспособности в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. А что именно поменяется в связи с объединением фондов в части застрахованных лиц? Будет установлен единый круг застрахованных лиц. В частности, в него будут включены в том числе лица, работающие по ГПД, предметом которых является выполнение работ или оказание услуг. А в отличие от ныне действующего законодательства, теперь граждане по ГПД также вправе претендовать на получение больничных, пособий по беременности и родам, при рождении ребенка, пособие по уходу за ребенком, а также пособие на погребение. Но этот вопрос требует более углубленного изучения, в связи с тем, что там достаточно много особенностей а, и условий для выплаты данных пособий. На этом вопросе мы остановимся подробнее и расскажем его в конце данного вебинара. А что будет с предельной базой для начисления страховых взносов? С 2023 года установлена единая предельная база для пенсионного и обязательного социального страхования. Напомню, что ранее, на текущий момент, базы были отдельными для каждого вида взноса. На 2023 год будет установлена база 2022 года для пенсионных взносов, проиндексированная с учетом роста зарплаты. А в дальнейшем же эту сумму будут индексировать ежегодно. А что будет с тарифом начисления взносов из порядковых уплат? Установлен единый тариф, который предусматривает перечисление страховых взносов единым платежом. 30% в пределах установленной единой предельной величины базы и 15,1% свыше установленной единой предельной величины базы. То есть больше не нужно рассчитывать взносы, отдельно применяя к базе процент взносов ПФР или ФСС. Например, если зарплата сотрудника составляет 30 тысяч рублей, то к ней мы применим единый тариф в размере 30% и заплатим его в бюджет в составе единого налогового платежа. Взнос на травматизм мы, как и ранее, будем платить отдельной платежкой по отдельному тарифу. Тариф, как и прежде, зависит от вида деятельности компании, а именно от профессионального риска. Самым распространенным является тариф 0,2%, максимальная же величина тарифа составляет 8,5%. Евгения, а как обстоят дела с льготами? Все существующие льготы теперь объединены в три группы. 15% – это субъекты малого и среднего предпринимательства, общепит, участники проекта «Сколково» с выплат с высшим родом. Это наиболее частая группа льгот, с которыми нам приходится сталкиваться. Далее 7,6% это социально ориентированные некоммерческие организации и благотворительные организации на ОСН, IT-компании, участники свободных экономических зон, производители радиоэлектронной продукции, организации на курилах в пределах установленной предельной величины базы. Суммы превышения предельной величины базы такие компании взносы рассчитывать не будут. Также есть отдельная группа а, льгот, когда взносы не нужно рассчитывать или рассчитывать их по ставке 0%. А, это выплаты членам экипажей судов, участникам специальных административных районов а, в Калининградской области и Приморском крае. Отдельно отметим, что считается с 2023 года сокращено количество отчетности, которую необходимо сдавать, если у вас есть сотрудники. Итак. Мы продолжаем ежеквартально сдавать в налоговую отчет с 6 НДФЛ. Мы также продолжаем ежеквартально сдавать в налоговую отчет РСВ. Однако этот отчет с первого квартала 2023 года нужно уже сдавать по новой утвержденной форме. Теперь давайте подробнее поговорим об изменениях. Начиная с января 2023 года мы будем сдавать новую ежемесячную форму в налоговую инспекцию. Эта форма называется персонифицированные сведения и сведения о суммах выплат и иных вознаграждений, а также о страховых взносах. Этот отчет нужно подавать налоговую на каждого работающего сотрудника, в том числе по ГПД. Сдавать его нужно не позднее 25 числа месяца следующего за истекшен. По факту эта форма является аналогом формы СЗВМ. Плюс, дополнительно, она содержит в себе информацию о сумме взносов. Отчетов 4 ФСС, СЗВ ТД, СЗВ Стаж больше не будет. Данные, которые ранее мы показывали в этих отчетах, сейчас объединены в единую форму ЕФС-1. Эту форму мы будем подавать в уже новый социальный фонд России. Однако отдельные разделы единой формы сведений предоставляются с разной периодичностью. Например, сведения, которые ранее мы подавали в составе формы 4 ФСС, то есть сведения о взносах на страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний, мы будем подавать ежеквартально, как и ранее. А данные, которые ранее мы подавали при приеме и нужно предоставлять не позднее следующего рабочего дня, после наступления события. То есть также как и ранее было в период действия отчета СЗВТД. По итогу, несмотря на то, что количество форм отчетности действительно сократилось, периодичность подачи сведений осталась прежней, а значит нагрузка на бизнес, к сожалению, не уменьшилась. 1 января 2023 года к Социальному фонду России переходит полномочия по постановке на учет, снятие с учета страхователей. Евгения, данная процедура как-то изменится непосредственно для организации? Для организации в целом ничего не меняется. Вновь зарегистрированную организацию поставят на учет в Социальный фонд России автоматически на основании сведений, в которые поступят от налоговой. А сделает это Социальный фонд России в течение трех рабочих дней с момента получения таких сведений. Аналогичный порядок будет действовать и для обособленного подразделения организации, которое отвечает признаком самостоятельности, то есть самостоятельно начисляет и выплачивает вознаграждение своим сотрудникам и имеет отдельный расчетный счет. Что касается по на учет обособленного подразделения по травматизму, если обособленное подразделение, опять же, отвечает признакам самостоятельности, то, как и прежде, вставать на учет нужно самим в течение 30 календарных дней со дня создания такого подразделения. А вот с это обособленное подразделение фонд уже самостоятельно на основании сведений из налоговой. И вот это уже приятное нововведение. Евгения, а что будет в части ИП? В отношении ИП работодателей порядок регистрации существенно изменен и облегчен. Напомню, до 2023 года ИП самостоятельно должен, подав, должен был подавать в ФСС уведомление о постановке на учет в качестве страхователя. Если этого не сделать, строго отведенные строки штраф на текущий момент составляет 5000 рублей. С 2023 года ситуация меняется, и это не может не радовать. Теперь есть случаи, когда регистрироваться в качестве страхователя в социальном фонде России можно будет автоматически, но, однако, необходимо учитывать, что остались и те случаи, когда заявительный порядок все-таки будет сохранен. Евгения, давайте рассмотрим подробнее случаи, когда ИП поставит на учет автоматом. Какие варианты тут возможны? Социальный фонд России автоматически поставит ИП на учет при заключении трудового договора, договора ГПД, авторского заказа, издательского договора. В указанных случаях фонд зарегистрирован в течение трех рабочих дней со дня получения персонифицированных сведений о заключении первого договора с сотрудником или исполнителем. В случае же со снятием с учета Социальный фонд России автоматически снимет тот же срок при получении средней зачетности о расторжении последнего договора или о ликвидации ИП из налоговой. А в каких случаях все же придется ИП вставать на учет в заявительном порядке? Заявительный порядок сохранен при наличии в договоре ГПД условия о страховании на травматизм. Как и прежде, обязательным такое условие не является. И, как правило, в договор включается по требованию исполнителя, например, при опасных строительных работах. Порядок регистрации в данном случае остается прежним. Подать заявление нужно будет в течение 30 календарных дней со дня заключения договора. А вот снимет фонд уже автоматически, самостоятельно при получении отчетности или информации от налоговой о ликвидации ИП. Если же в договоре ГПД нет условий о страховании на травматизм, то и становиться на учет фонд не обязательно. А что касается ИП безработников, здесь что-то меняется? Нет, и без не понадобится вставать на учет в системе обязательного социального страхования. Как и прежде, сделать они это смогут только, если пожелают добровольно вступить в отношения по обязательному социальному страхованию на случай временной трудоспособности и материнствам. Что это значит? Это значит, что в общем случае на индивидуальных предпринимателей, на них самих, не распространяется социальное страхование по получению больничных пособий, пособий по беременности и родам, пособия при рождении ребенка и так далее. Но если индивидуальный предприниматель все же хочет получать самостоятельно эти пособия, то он может вступить в дополнительные отношения с фондом социального страхования сейчас или социальным фондом России в 2023 году, доплатить дополнительные взносы и после этого получать пособия больничные либо так называемые детские пособия. Регламент, регламент постановки и снятия с учета, а также форма для этого, также будут утверждены Социальным фондом России отдельно. В отношении уже зарегистрированных страхователей до 1 января 2023 года не предусмотрены обязанности перерегистрироваться в связи с объединением фонда. То есть, если вы на текущий момент, как индивидуальный предприниматель, уже состоите в дополнительных, скажем так, добровольных отношениях с фондом социального страхования по получению пособий, то перерегистрироваться вам не нужно, это произойдет автоматически. А что касается регистрационного номера в новом фонде, какие тут будут тонкости? Сейчас ответ на этот вопрос носит спорный характер. На текущий момент доподлинно неизвестно, каким будет регистрационный номер в новом фонде. В проекте приказа сказано лишь о том, что этот номер будет единым. Очевидно, что компаниям, которые будут регистрироваться, начиная с 2023 года, присвоят новый единый регистрационный номер. Для уже действующих компаний на текущий момент не уточтено, оставят ли один уже, из уже имеющихся номеров, чтобы, что было бы логичным, или присвоят новый номер. То есть на текущий момент а, действующие работодатели имеют два регистрационных номера. Регистрационный номер в ПФР и регистрационный номер в ФСС. Логичным было, чтобы оставили какой-то один из имеющихся номеров, а, но на текущий момент мы не знаем, оставят ли один из этих имеющихся, либо присвоят новый. Пока мы можем на текущий момент констатировать лишь только то, что этот номер будет один. А как объединение фондов отразится на фиксированном вносу КП за себя? Какие тут будут изменения? С 2023 года фиксированная часть взносов оплачивается в совокупном размере единым платежом. То есть больше не будет разбития на разные виды фондов, а медицинское страхование, пенсионное страхование. Сейчас будет единый платеж и единое платежное поручение, которым будем уплачивать взнос. А сумма взносов за ИП в 2023 году составит 45 842 рубля. Таким образом, если величина дохода ИП за календарный год не превышает 300 тысяч, то ИП будет платить фиксированные взносы в минимальном размере 45 842 рубля. По срокам ничего не меняется, их необходимо будет заплатить до 31 декабря 2023 года, то есть по прежнему сроку. Если же доход, полученный ИП за 2023 год, превысит 300 тысяч, то сумма превышения также нужно будет заплатить, как и сейчас, 1% суммы превышения. Его необходимо будет перечислить также единым налоговым платежом в срок, как и прежде, не позднее 1 июля года следующего за отчетным, то есть не позднее 1 июля 2024 года. Сумма дополнительного одного процента не может быть более двухсот пятидесяти тысяч шестьдесят одного рубля за период 2023 года. А порядок расчета взносов при регистрации не с начала года или закрытии до окончания года изменен? Нет, здесь в связи с объединением фонда ничего не изменилось, правила расчета взносов на случай приостановки предпринимательской деятельности или прекращения ее до окончания года в целом не изменились. И в данном случае расчет взносов будет зависеть и будет рассчитываться пропорционально периоду ведения деятельности в текущем году. Хорошо, Евгения, давайте далее перейдем к обещанной информации нашим зрителям о пособии. С 1 января 2023 года увеличилось количество граждан, которые имеют право на получение пособий больничного, декретного, там, при рождении ребенка, по уходу за ребенком, на погребение. Расскажите о них, пожалуйста, подробнее. Но, как и прежде, это граждане, которые работают по трудовому договору, здесь ничего не изменилось. Однако, действительно, с 2023 года список получателей пособий расширен. Итак, с 2023 года право на получение больничного пособия, так называемых детских пособий, пособий по беременности и родам, пособия на погребение, имеют а, физические лица, работающие по договорам гражданско-правового характера, при условии, что предметом такого договора является выполнение работ, оказание услуг, а, что... Давайте примерно зовем, да, что является примером договора на выполнение работы, оказание услуг. Ну, то есть, если вы нанимаете сотрудника, который будет вычитывать вам какие-то материалы, либо оказывать какие-то IT-услуги, либо красить забор, делать ремонт, то это предмет гражданского правового договора, можно сказать, что это выполнение работ, оказание услуг. Вот это пример, примеры договоров, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг. Если же мы, например, заключаем договор аренды с гражданином, то ä, такой договор не будет являться договором гражданского характера, предметом которого является выполнение работ, оказание услуг. Данный договор, договор аренды, это договор о передаче во временное использование каких-то прав, а, но ни в коей мере не договор на выполнение работ, оказание услуг. Вот, поэтому в данном случае право на получение пособий имеют только лишь а, граждане, с которыми заключены договоры на выполнение работ, оказание услуг. Но тут есть исключение. Это самозанятые из лица, с которыми вы можете заключить также гражданско-правовой договор, это возможно с самозанятыми, а также а, лица, которые получают страховые пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации. Вторая группа новых получателей пособий – это физические лица, работающие по договорам авторского заказа. И третья группа новых получателей пособий в 2023 году у нас будут получать пособие, вернее, иметь право на получение пособия авторы произведений, получающие выплаты или иные вознаграждения по договорам о подчуждении исключительного права на произведение науки, литературы и искусства издательским лицензионным договорам, лицензионным договорам о предоставлении права использования произведений науки, литературы и искусства. Но тут опять-таки исключения, самозанятые физлица на НПД. Хорошо, давайте тогда перейдем к условиям, которые надо выполнить для получения пособия. Да, на самом деле их немало. В первую очередь хотелось бы отметить следующее. Для того, чтобы получать пособие гражданам, которые работают по ГПД, договорам авторского заказа, лицензионным договорам, работодатель должен начислять с выплат таким гражданам, в том числе в рамках трудовых отношений, страховые взносы за календарный год, предшествующий году наступления страхового случая, ну, например, году наступления болезни. При этом... Сумма начисленных страховых взносов должна составлять в совокупном размере не менее стоимости страхового года, определяемой по формуле. МРОД, ну, минимальный размер оплаты труда, умножить на 2,9% и умножить на 12 месяцев. То есть получается, что а, сотрудник, а, работающий по ГПД, у которого в 2023 году, а, за, который заболел, либо возникло иное условие для получения пособия, родился ребенок, либо наступила беременность, он будет иметь право на получение пособия в 2023 году, только при условии, что в 2022 году он работал где-то по трудовому договору, не обязательно у вас, но, возможно, там у какого-то другого работодателя. И при условии, что с выплат его пользу начислялись страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай времени трудоспособности в связи с материнством. Если нигде по трудовому договору в 2022 году сотрудник под ГПД не работал, то в 2023 году он права на получение пособия иметь не будет. В такой ситуации у сотрудника по ГПД, по авторскому договору, по лицензионному договору, право на получение пособия возникает лишь в 2024 году, при условии, что в 2023 году за него работодатель будет платить взносы. Но в 2023 году на всех сотрудников по ГПД работодатель уже автоматически будет платить взносы, потому что это предусмотрено законодательством. А значит, в 2024 году сотрудники по ГПД, предметом которых является выполнение работы, оказание услуг, уже будут автоматически иметь право на получение пособия. Какие предусмотрены особенности назначения выпад в случае, когда исполнитель, автор на момент вступления страхового случая занят будет по ГПД у нескольких страхователей, своих заказчиков, так сказать? Ну, тут исполнителю в данном случае предоставлено право выбора он может обратиться за получением пособия к любому из своих работодателей, к одному из. А есть ли какие-то особые условия в части исполнителей либо авторов, которые заключили договор сроком до 6 месяцев? А, да, есть. В их отношении период оплаты пособия ограничен 75 календарными днями исключение заболевания туберкулезом, при котором пособия выплачиваются до дня восстановления или установления инвалидности исполнителя или автора. Евгения, давайте расскажем подробнее нашим зрителям, как производится расчет пособий для исполнителей и авторов. А рассчитывать пособия для исполнителей, авторов и выплачивать их мы будем по тем же правилам, что и для граждан, которые работают у нас по трудовому договору. Здесь никаких особенностей не предусмотрено. Это же правило относится также и к работодателям, которые в частности обязаны выплачивать за первые три дня болезни пособия за счет собственных средств. То есть тут те же самые правила и для авторов-исполнителей, которые работают по гражданско-правовым договорам. То есть те же самые три дня мы, мы обязаны, как работодатель, рассчитывать и выплачивать за счет собственных средств. Хорошо, давайте тогда перейдем к вопросу о справке 182Н. Как по ней Да, справка 182Н с 2023 года. Выдавать не нужно. Я напомню, что сейчас при увольнении мы выдаем обязательно сотруднику справку по форме 182-Н. Эта справка позволяет новому работодателю корректно рассчитывать пособие, так как она содержит в себе периоды, которые исключаются из расчетного периода при расчете пособия, а также сумму выплат, которые нужно учитывать при расчете пособия. С 2023 года мы больше эту справку не сдаем. Из закона исключено положение обязанности работодателя выдавать ее работнику при увольнении. Что же будет делать работодатель с 2023 года для того, чтобы рассчитать пособие за три дня болезни, которые должен работодатель самостоятельно рассчитать и выплатить сотруднику? Для этого работодателю необходимо обращаться в социальный фонд России и запрашивать сведения, необходимые для расчета пособия. Евгения, а как запрашивать данные для расчета больничных у социального фонда? Предполагается, что это будет возможно через систему социального электронного документа оборота, так называемый СЭДО. С момента введения электронных больничных с 1 января 2022 года данные по пособиям передаются и запрашиваются через специальную систему, настроенную с ФСС. Безбумажный документооборот с фондами, контролирующими органами – это, безусловно, удобно и быстро. Система работает следующим образом. Работодатель единоразово отправляет в ФСС данные по сотрудникам. ФСС при наступлении нетрудоспособности самостоятельно информирует работодателя о выдаче больничного листка и присылает все необходимые данные. В дальнейшем все запросы от ФСС поступают и обрабатываются только в электронном виде. В сервисе «Мое дело» реализован функционал СИДО. Все действия по пособиям проводят опытные специалисты по кадрам и зарплатному учету. При поступлении больничного сотрудник своевременно известит вас об этом, сделает все необходимые начисления, отправит данные в социальный фонд. В свою очередь, социальный фонд своевременно выплатит сопособия сотрудникам. На текущий момент проект СИДО находится в стадии пилотного, однако уже сейчас нет возможности получать больничный на бумажном носителе и в ближайшее время ожидается полный переход на обязательное использование СИДО с работодателями. Уважаемые слушатели, мы проводим серию полезных вебинаров по обновлениям 2023 года. Напомню, уже вышли три подробных вебинара по плюсам и минусам новой системы налогообложения АОСН. А в ближайшее время мы подробно расскажем вам о едином налоговом счете и едином налоговом платеже. Оговорюсь, с 2023 года большинство платежей мы будем платить в налоговую единой платежкой на 1 КБК. Дорогие наши зрители, компания ⁇ Мое дело ⁇ всегда готова поддержать вас и предложить помощь как в виде разовых бухгалтерских услуг или юридических, так и введения учета на любой системе налогообложения. Поэтому для вашего удобства, как сказал уже наш приглашенный спикер, мы снимаем вебинары на изменения законодательства, на важные практические темы. А на эти же темы мы обязательно размещаем материалы в нашем телеграм-канале, в том числе по изменениям, которые происходят ежедневно. Поэтому, если хотите быть в курсе, подписывайтесь на наш телеграм-канал, будьте в курсе самого важного и своевременно, соответственно. А ссылка на наш телеграм-канал будет проведена в описании нашего ролика. Также не забывайте поставить лайк нашему видео, если оно вам понравилось. Если какие-то вопросы остались открытыми, что-то было непонятно, пишите, пожалуйста, в комментариях, мы обязательно дадим обратную связь. До новых встреч, удачного ведения бизнеса. До свидания.